Привет, друзья! Сегодня я сыграю вам песню Федука «Розовое вино». Сыграю сначала обычными аккордами, затем сыграю джазовыми аккордами. И сделаю небольшую регармонизацию в стиле джаз. Вообще сама композиция играется на четырех аккордах. Эти аккорды, значит, для минор М, с до мажор, аккорд ф фа мажор и аккорд ж это соль мажор. А, друзья, не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки. И если вам интересны подобные эксперименты, я в перспективе буду делать подобные вещи. А сейчас давайте посмотрим, как играется эта композиция. Обычным стилем и уже в джазовом варианте. Поехали! Здесь так красиво я перестаю дышать. Звуки на минимум, чтобы не мешать. Эти Я перестаю дышать Звуки на минимум Чтобы не мешать Эти облака Фиолетовая вата Магия цветов Сальто в наших стаканах красивые Я перестаю дышать Звуки на минимум Чтобы не мешать Эти облака Фиолетовая вата Магия цветов со льдом наших стаканов